Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Фиш Суп. Давайте обсудим оружие, которое сейчас есть в игре. Я думаю 70% игроков играют на основных оружиях. АК-47, М4А4 и Дигл. Очень маленькое количество игроков используют другие виды оружия. Но это есть те или иные причины. Нету синих монет на прокачку ствола или просто слабое оружие. Но сегодня речь пойдет не об этом. Речь пойдет о возможном добавлении новых стволов, а именно М110 и Маузер. Интро? Погнали! Друзья, вся важная информация насчет обновлений или о моем канале, например, съемки видео или о стримах, находится у меня в Телеграм-канале. Переходи по ссылке в описании и вступай в наши ряды. Для любителей халявы розыгрыш проходит каждый понедельник, так что, летс гоу. Итак, друзья, мне была предоставлена информация от Магомеда, графического дизайнера игры Блокпост Мобайл. Сейчас перед вашими глазами появится скриншот переписки, который я озвучу другим голосом. Привет, как и обещал, небольшой инсайт по ППМ. В процессе разработки, изначально за место винтореза, в игре я планировал винтовку М110. Даже успел ее нарисовать. Но в конечном итоге она оказалась слишком похожа на уже имеющийся скар. Тогда я вспомнил про популярность винтореза среди СНГ игроков и решил добавить его в конечный список оружия. М110 в игру так и не попала, но она имеется в оригинальном блокпосте, насколько я помню. Не будем исключать тот факт, что М110 уже нарисована, и были планы по добавлению этой винтовки в игру. Возможно, когда-нибудь мы ее увидим в нашей игре. Еще из интересного когда-то давно во времена основной работы над оригинальным блокпостом мы делали некоторые наработки гипотетического выживальчика во вселенной нашей кубической игры. Я успел нарисовать десяток наименований холодного и огнестрельного оружия, прежде чем заморозили эту задумку, пока она не развилась в другой в лице блокпоста Баткрайель, который позже также был отменен. Одним из забытых оружий этого концепта был пистолет Маузер с прикладом. Позже маузер без приклада был добавлен в оригинальный блокпост, а сам приклад появился в качестве комплектующего ко всем пистолетам блокпост Mobile. Вероятность того что маузер появится в игре очень высокая. Вы спросите почему? Данный пистолет был очень играбельный и юзабельный в блокпост Legacy. я думаю его точно когда-нибудь добавят в нашу игру. Друзья, а на этом все, пишите свое мнение в комментариях хотели бы увидеть новое оружие в игре блокпост Mobile? А на этом все.